Обращали внимание, что есть стандартная схема работы агентов по недвижимости, да, то есть мы э, приходим на рынок, мы берем какое-то количество объектов в работу на ЦАНе, на Авито, неважно где, по знакомым, там, я не знаю, еще где-то мы нашли квартиры на реализацию. Все, мы берем эти квартиры, мы начинаем их рекламировать, приходят какие-то покупатели, ну и в зависимости от того, что они хотят, мы находим что-то у нас в базе, если оно есть, и пытаемся им это продать. А, по этой схеме человек, у которого сегодня проходилась база или в ней остался в основном неликвид, вынужден рекламироваться в точ, в точ, ну, на досках объявлений только исключительно с помощью самых бюджетных квартир. Более того, ему необходимо иногда использовать даже фейки, в этом нет. Но в принципе, это, это дело -то не очень хорошее, но не предусудительное, при условии, что у человека ну, нет другой возможности найти себе покупателей в работу. И если иначе я никак не могу, то, конечно же, ну, буду так. Но есть момент, то есть человек, который приходит и э, отреагировал на самый низкий бюджет, на какую-то квартиру, которая физически нет сегодня в продаже, его, первое, он в принципе сам по себе очень проблемный персонаж. У него нет денег или денег мало, он тяжелый, он очень боится, он пытается пойти в обход. Это всегда большая проблема, это продажа с навязыванием, и, как правило, то, что берется, в работу по принципу наименьшего сопротивления, это не то, что стоит супер дешево. Или если это стоит супер дешево, то это такого отвратительного качества, что это даже страшно предлагать. Кто с этим согласен? Поставьте, пожалуйста, единички в чат. Ну, то есть стартануть под, при такой схеме быстро с деньгами реально сложно, потому что э, вариант такой, что у тебя просто случайно в базе окажется то, что нужно вот этому покупателю при условии, что их действительно мало, и ты должен хвататься за каждого вообще приходящего, хорош он, нехороший, нравится он тебе, не нравится, большой у него бюджет или маленький, или ты заранее понимаешь, что это вообще жук, который скорее всего тебя обойдет, ну, и ты вынужден с ним работать. Просто я в начале своей деятельности очень хорошо помню, когда ты берешь даже просто тело, вот, вот он практически мертв, как клиент, вот ты берешь и пытаешься оживить эту мертвую лошадь, потому что неизвестно, придет ли следующий. Друзья, я хочу до вас вот на самом старте донести, если вам нужны срочно деньги, вам нужно срочно начать быстро больше зарабатывать, по такой схеме не произойдет чудо. Эта схема отмирает с каждым днем, и вы это чувствуете. Поэтому давайте сразу закроем вот эту историю, и вопрос про то, почему агентства большие до сих пор так работают, или почему все, весь рынок до сих пор, большая часть так работает, или почему владельцы агентств недвижимости говорят, что это единственная рабочая схема, и т.д. и т.п. и отговаривают вас смотреть в эту сторону. Там миллион, сто 105 причин, в первую очередь, это желание просто оправдать свои неспособности, и все. Потому что что либо нет понимания, как, что можно поменять, либо нет денег для того, чтобы это просто поменять. А чем больше структура, тем больше денег для того, чтобы изменения произвести нужно. Вот, поэтому не, не позволяйте себя вводить в заблуждение.